Друзья, всем привет. Меня зовут Сергей Трейсер. По-прежнему я нахожусь в городе Припять. У меня за спиной находится завод Юпитер. Сегодня мы э, с Артемом. Артем, короче, случайно мы с ним познакомились здесь э, в Припяти, можно сказать. Точнее, в поездке в Припять. Это товарищ Влада Резнова, короче, классный чувак, я на него ссылку оставлю в описании, он там... Ну, короче, ему удалили канал старый, он сейчас новый создал, короче, если вам будет интересно, то переходите, посмотрите, там сами уже решите подписываться или нет. Да, короче, ребят. мы сейчас с Артемом будем спускаться в подвал э, завода Юпитер, и там будем смотреть что там, ну, вернее, я вот примерно знаю, что там есть, потому что я уже на Ютубе видел подобные ролики, там находится какая-то лаборатория, там, короче, разные банки, склянки, пробирки, в них какая-то жидкость, короче, сейчас мы Туда спускаемся и посмотрим что там Но прежде чем, ребята, мы будем спускаться Нам нужно привести свой внешний вид в порядок Потому что у нас, э, ну как бы кроссовки что на, насколько нам известно Там примерно по поколение воды может быть немножко меньше И сейчас мы с помощью э, Вот таких вот мусорных пакетов И скотча будем мастерить себе Самодельные бахилы Так, ребята, вот это, я так понимаю, дверь ведет В сам завод Юпитер, чтобы внутрь войти Но там, насколько мне известно, ничего интересного нету Но может быть мы завтра туда еще зайдем а вот эта дверь, в которую мы вошли, она нас сейчас приведет в подвал. А вот, собственно, и вода, в которой нам сейчас предстоит идти. А, как вы видите, здесь лежат такие палочки. Мы будем наступать на них. а, -а, -а мерзко. Фу, иди первый. <balance> <stre> Не хочу, как Давай. Скажешь, промокают ноги или нет? Потому что мы только что, ребята, шли по асфальту, и... Ну, пока я ничего слушаю, не буду поэтому вперед и с Главное не упасть в эту лужу, потому что она очень мерзкая. О -о -о. Немножечко вот так... Ура, ну, в в Да. Это Но... очень хорошо. Вот, кстати, такая же муха. Лёгенький конденсат на ней, ребята. Так, идем. Здесь придется воде все много. У -у -у. Ух ты, какой тоннель впереди! Старайся долго в воде не, не киснуть. Так, сейчас, ребята, мерзкий такой момент. Нужно вступить в воду. Я надеюсь, у меня педали не промокнут. Вроде бы надежные сапоги у нас вышли. Да, а? а. не, не Еще пока не промокают. Так. Ну, как не знаю. Итак, ребята, у нас развилка влево и вправо. Дальше у нас таких э, штучек, дрючек, на которые мы сможем становиться ногами нету. Придется э, погружаться вот этими пакетами в воду. Но пока мы ходили по асфальту, даже когда здесь ходим, мы микро-дырочки такие делаем. И вода может начать промокать. Я бы не хотел мочить ноги в этой воде. Так, что мы идем куда? Так, влево думаю, идем влево идем или вправо? Вправо, потом уже залезть. Слева и Окей, иди, иди первый. Только осторожно, у меня этот ящик под ногами уже чуть не перевернулся. Да, О, Вот это плохо, еще уже промокает. Серега! Все хорошо. Точно не промокает? Нет, не, а? не промокает. Главное, не. Ouais, Блять, Stepping. эта штука под ногами расшипается у меня. О, посмотри. Это и есть вот эта лаборатория? Слушай, не знаю, но смотри. лаборатория это похоже. Это клубе, Короче, ребята, мы поняли, что если мы будем вот так как коты над водой аккуратно ходить, то мы никуда не придем. Поэтому нам, наверное, сейчас нужно спускаться в воду и идти по этой воде в надежде, что наши ноги не промокнут. Старайся аккуратное движение ногами делать, чтобы не набрать в шузы воды. Ох, это мяшко все, ребята. Вода почти заходит внутрь уже. Но, в принципе, да, она еще не заходит. Что мне еще кажется, что нога у меня да. да. А я снизу себе подошву сделал со скотча. Да, ты молодец. Извините. Да. Пошли. Все-таки ты продолжаешь, как кот идти. У него одна из ног уже промокает. А я себе, ребята, сделал... Такую снизу, типа усиленную подошву Со скотча, а он что-то не додумался Снизу промотать себе Ну, я надеюсь, он сильно ноги не намочит Так, глубина пожбаляет. Ай, ай, ай а, Намочил внутрь, через верх Зашло немножко воды, но самую малость Короче, ребята, здесь Лежат какие-то Не знаю, что это, реагенты Соль, не соль Не хочу не не даже руками трогать что это? Бля, выкинешь потом эти перчатки. Они еще а, за... они запечатаны. Они запечатаны. Ничего себе. Ребята, пишите свои догадки в комментарии, что это такое. Тихо-тихо-тихо. И вот какой-то раствор. Что там написано? Реохим, что-то такое. Да, может что-то знать, реально пишите. Вот это, скорее всего, какой-то аляфиз раствор Это непонятно для чего. И вот, кстати, такая вот эта пипирка, которой обычно разные эти химические... Реакции проверяют. Бля, короче, вы поняли, что это. Немножко нервничаю, ребята. Не хочу просто сейчас полные сапоги набрать от этой воды. Там он на дне лежит такой типа песок. Я думаю, радиационный фон здесь приличный. Поэтому немного нервничаю. Не хочу воды набрать. У меня один, такая надейка. У тебя же с собой скотч с пакетами. Ну. Можно укрепиться, в чем проблема? Можно, можно. Но я хочу повыше отсюда уйти. О, нифига себе, что мы нашли. Да. Чисто комната лаборатория. Да. Походу, мы пришли по правильному адресу. Здесь такой... Давай, ты первый, конечно. Ух ты, ё-моё, это да так все Здесь, короче, да. Какая-то пробирка тоже, походу, запечатанная. В ней немножко воздуха. Она вот так как поплавок плавает. Так, давайте же идем внутрь, посмотрим, что там. Так, я надеюсь, мы от и не умрем после сегодняшней нашей вылазки. а, -а, -а сука! Набрал воды. Давай, и тебя. Это из-за того, что я глубину плохую сделал себе. Понял? Это пиздец, укрепления. укрепление. Надо выше было на скотч зацепить. Слишком низкие запахи сделал. Я да укрепим, блядь, но не прямо сейчас же. Ищу, ищу Твою мать. Да, здесь глубина, посерьезнее. Да, здесь глубина побольше. Сейчас надо укрепить пакеты, потому что так дела не будет, смотрите. Еще пол миллиметра. И все внутри. А, стой, назад, назад, черпаем, черпаем. Пошли назад, бегом Ой, на... мой, мой, мой. Кстати, вот этот ящик, на котором ты стоишь. Там внутри. Ай, ай, ай, подвинься, бегом, бегом. Штука. У меня полностью мокрая нога. Полностью нахуй мокрая. Надо вылазить, Рок. Думаешь, надо вылазить? Ладно, давай бегом укрепимся. Давай, может. укрепиться. Держи фонарик мой. Ага. Я сейчас достану мусорные пакеты и сейчас быстро одену. Хотя бы скотчем просто замотаться. Давай. Блин, ребят, Серега просто насквязь промочил ногу. Ты плохо убедил скотчем, да? Я надеюсь, у меня нога теперь не сгниет от радиации. Знаешь, когда типа за человека, который рядом с собой переживаешь больше, чем за себя. Почему а ладно. Работает? Я думаю, сверх страшного ничего не будет. Да, все будет нормально. Нужно просто вот так выше его же фиксировать. Да. Давай, сейчас и пакеты достанешь. Э, пакеты не нужны дополнительно. Просто надо, надо, надо, скольче, надо выше сделать шапок. Чтобы... Очень много спочей фига. Да. Итак, ребята, возвращаемся обратно в эту комнату. Надеюсь, сейчас наши не промокайки <laughs> не промокнут. Я так понимаю, мы уже внутри этой самой лаборатории. Так здесь реально глубина немножко больше под ногами, надо найти какое-то возвышение, легкое и стать на него. Например, где-то вот здесь вроде бы как так. Ну что мы тут видим, ребята? Куча каких-то довольно шалсаним. Ты уронил какой-то реагент в воду. Надеюсь, мы не умрем. Надеюсь, мы не умрем. Так. Там у нас, ребята, стоит такой огнетушитель. Здесь у нас на полке что-то лежит. Да, здесь у это... нас еще есть. А, стол ломается под ногами. Кстати, да, здесь что-то желтое такое непонятное. Тоже. Если разбираетесь в химии или знаете, что это, ребята, пишите. Кому-то интересно, смотри. К2. Вроде, вроде К2. К2, О3. Или что там Нет, О. С ро 4 Ну что-то такое, короче. В общем, куча каких-то порошков. Я так понимаю, они связаны как-то с радиацией, потому что на том сейфе, на котором мы укрепляли наши ботинки, были значки радиации. Давай будем отсюда уходить, потому что ноги мокрые, братан. Давай. Все, брошай это все дело. И, брат, у меня нога опять промокает. Опять промокает нога. Короче, если. Да, нет? здесь очень много чего. Вот таких бутылках написано. О, кстати, тут написано Риохим. Додикам, че, что-то там это. Я надеюсь, ребята, что вы мне в комментариях напишите для чего вот эти растворы, для чего вот этот белый порошок и для чего вот тот желтый порошок. Еще, кстати, на стеллажах некоторых я видел э, оранжевый порошок, но я к нему не подходил. Кстати, посмотри сюда, что здесь в этом сейфе. Я не смеял, что там... Смотри, здесь значки радиации. Ничего, я думаю, что ничего хорошего там, скорее всего, не было. Да, чувак. Думаю, Все, нам надо, наверное, отсюда выходить. У меня правая нога мокрая. Все, ребята возвращаемся мы уже отсюда идем назад куда увереннее потому что у нас мокрые ноги мы знаем чего здесь ожидать в общем если я буду еще когда-то в припяти дам сам себе совет ни в коем случае не вам о а себе нужно брать резиновые сапоги не обязательно глубокие этого в принципе хватило буквально там, пары сантиметров может выше было круто правая нога у меня мокрая сейчас выйдем на улицу покажу насколько так, здесь уже не такая глубина, здесь можно смелее идти. Но здесь, кстати, вода какая-то очень черная. Мы... Че, понравилось тебе? Мне понравилось, но место в плане того, что у нас типа ноги промокают. Че, в какое место еще можем пойти? У нас завтра целый день еще будет. Слушай, я думаю, что мы завтра уже решим. Пока я даже не могу представить. Но я думаю, что еще много чего интересного будет. Ну что, ребят, а данный видеоролик подходит к концу. На улице уже темно. Сейчас нас ждет ночная прогулка по припяти. Давай, кстати, выключим фонарики наши вообще. Вот. Сейчас у нас в такой темноте, чтобы не видели патрульное, ждет прогулка по Припяти до нашей квартиры. Завтра мы обязательно что-то еще снимем, для того, чтобы не пропустить новые интересные видео с Припяти, и не только. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите этот гребаный колокольчик, и будете первыми видеть видео. И да, ссылка на Артема тоже в описании будет. Дорогие друзья, всем здравствуйте. Кто смотрит канал... Криосану. Видимо, мы вы видели, как недавно он был в Крипяти на электровелосипедах и пытался запустить колесо обозрения. Я хочу вам показать квартиру, в которой они были. Вот она, квартира 70. Многие, думаю, узнают по видео. И хочу вам показать состояние, что после себя оставил. Блогер Криосан и его друзья. Вот, смотрите. Как только заходим в комнату, где они жили, вот начинаются просто горы мусора. Ну, то есть, вы понимаете, да? Вот эта квартира. На стене написано, было написано смерть москалям, я вижу. Это предыдущие уродцы оставили. И вот что у нас творится. То есть Я помню эту квартиру чистенькой. Полностью все убрано было. Грязновато была побелка, конечно, со стена осыпалась вместе с краской. Но такого сроча не было. Только выглядит она уже, конечно, гораздо хуже. Человек, не будем идти То есть я не, по... не понимаю, неужели людям тяжело за собой просто убрать в пакеты? Ну просто за собой убрать. Ну свои выводы делайте сами, пишите в комментарии. Вот она та квартира, где живу. Тут самый известный был. Итак, ребята, делаем такой хирургический разрез на моей ноге вернее снимаем мои якобы не промокающие самодельные сапоги кстати ребят нам поступила информация что же сегодня в припяти было точнее в зоне целиком было поймано 17 сталкеров серьезно, серьезно? да вот только что мне написали что 17 сталкеров было поймано сегодня это как вообще вот так вот. мы только сегодня приезжали среди экскурсий ну, видишь, мы в Наглую сегодня мимо экскурсии проехали, а кому-то не повезло. Ну, возможно, они были не такими осторожными, как мы. Ну, в принципе, ребята, не такой уже и сухой.